Блин, а я забыл включить запись. Что? Я подумаю, прежде чем прыгать в пропасть. А ты должен меня бояться. Я самое страшное, что за тобой есть. Поэтому ты должен от меня убежать, когда бежать будем. Сука, отломался, упал, расколол мне шлем. Склона было так чпок. И я отцепляюсь от половины крыла. Вот так мы приземлились на запасном парашюте. Да, вот второй пилот. Вот запасной парашют. Вот так. Вот эта ломка, конечно, когда полетов нет, адская штука. Хорошо, бежим, бежим, бежим, бежим. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее. быстрее. быстрее. Отлично, летим. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Сегодня у нас замечательный выпуск. Мы с моим другом Максимом, доктор Зло, видите, у него очки шикарные, летим на параплане, на тандеме. Получилось ее мероприятие совершенно случайно. Мы ехали, ехали в город Сестерон, вот туда, покупать улья с пчелами. Вот, потому что я решил стать пчеловодом. Мне сегодня подарили костюм пчеловодческий. <свят> И вот по этой дорожке заехали на горку Шабар. Посмотрели, что тут прекрасный ветер. Я думаю, почему бы мне не подарить Максиму еще полет на параплане. Параплан у нас в машине. Это праздник, который всегда с собой. И нам остается только быстренько все здесь распаковать. Этот волшебный мешочек. Так, мой шлем. Шлем мой совершенно... Э, потрепанный но не побежденный э, в свое время это 2001 года моделька какая-то икара эти меня тут аэрографию сделали волкс ну погоди э, и что у меня тут еще снаряжение есть перчаточки перчаточки тоже такие тематические Я не, даже не знаю делают сейчас такие или нет ну прям все снаряжение мое самое любимое испытанное и я с превеликим удовольствием хочу дунуть на дандеме первый раз в этом году Погода у нас хорошая, легкий северный ветер. В идеале, конечно, с горы Шабар был бы э, ветер южный, потому что старт более приличный. Но мы сегодня полетим с неприличного старта. Но я всегда говорю, что нужно рассуждать о нескольких факторах. То есть, э, вот должно быть что-то, что если вот все плохо, то тогда будет и плохо. Но если все идеально, то у нас из, из плохого старт не очень хороший, зато идеальный ветер и хорошее настроение. Поэтому... Да. Максим, у нас должно все получиться. Ты уже шлем одел. Да. Ай молодчина. Нам все, погнали, буквально. пока ветер не стих. Так, одеваем я... подвесную систему. Ты главное не бойся из этой штуки. Никто еще не выпадал. Да, вы... главное нажды за... за... застегнуть, потому что все происшествия летные на В основном это выпадание пассажира. Ты уже специально системы. пугаешь уже вперед. Нет, я тебя не пугаю. Я констатирую факт, что это. Достаточно серьезно застегнуть все ремешки. У нас подвеска с, с специальной хренью, которая даже если ты не застегнешь, ничего не будет. У тебя повесишь только на детородном органе и все. Жалко. Так, жалко в орган. Видишь? Все жалко. Все жалко. Вот, видишь, эта система безопасности. Угу. Вот, если ты грудной ремень застегнул, то значит все будет хорошо. А то есть хотя бы через писюн, я меня уже. Через писюн тебя будет держать. Хорошо. Эть, эть. Все, я проверяю. Здесь хорошо. Отлично. Девочка летала последняя маленькая, поэтому расслабился. <къя> Свобода. Да. Все, ты готов. Эть? Эть! Все. Так, я хоть бегать могу Думал ли ты, Максим, что так все не получится? Нет, а? нет, нет. Нет? Я, я даже не, это не планировал. Да, я это тоже вы... не планировал. Это Ой, как своим первым ты жил, да. вылетом на... Да, на, самолете, на самолете, да? Да, я совершенно тогда... не планировал, да. Твой инструктор сказал, а ну-ка, Максимушка, лети. Вот. Вот. Да? Он решил, что я должен полететь, скажем, подробно. Это я скажу так, самый удачный подход. <как> ты меньше, меньше О, переживаешь, нет. да. Сейчас мы еще раз проверим ветер, потому что дело ответственное. Я на параплане летаю нечасто, поэтому хочу, чтобы у меня были идеальные условия для взлета. Э -э По направлению ветра косит слева градусов 20. Слёд в данном случае это не критично. так всегда здесь косит, потому что с правой стороны у нас гора заканчивается, и здесь небольшой всегда поток идет в вбок. И господь с у нас северо-западного направлении. Внизу вот есть он, старт вот, этот неприятный, он почти в пропасть. Но внизу есть замечательные пустики, которые теоретически способны нас остановить. Стой! Просто... <с> be... May... Maybe. Да. Раскладываю парапланчик. На самом верху, потому что мне нужна максимальная дистанция для взлета. Максим, давай ко мне. у нас Магнум 3. Замечательная компания Озон. Я считаю, что это самый лучший параплан. Каждый, кто летает на параплане, считает, что его параплан самый лучший. Не будем отходить от этой традиции. Парапланы в лес, такие тухи, и такая, очень легкая. И когда парапланы будет, ой, гад, это шарик. Все, хорошо. Все, попробовать поднять его Да, Макс, отходи. Макс, отходи. <и> <с и <с Я попробую поднять и сразу положить. Параплан. Попозь, попозь. Не надо развернуть его. Не надо. Попробуем. Ну, <�ley> так, поддержите Макса. И камеру а что за ветер? да а что ветер вдоль, вдоль Давай. да и верхний колдун стал вдоль итак друзья это тот самый пример когда э, опыт многолетний говорит о том что нужно остановиться ветер развернула вдоль хребта пока мы готовили камеры вон видно колдунчик. Но это и логично да при, при когда мы приехали на старт была погода идеальная Я бы ни в коем разе не с моим замечательным другом не согласился стартовать в погоду плохую. Но пока подготовились, погода стала хуже. Ждать ее сейчас не хотим. У нас пчелы и у нас впереди много интересного. Ну да. Поэтому тот самый случай, когда мы перенесем этот полет на завтра. Даже параплан сейчас в мешок складывать не будем. Кинем его сзади в машине, благо это Volkswagen T4. И такую халтуру делать можно. Ну хороший если что, пилот, а? старый пилот. хороший да, пилот старый пилот. Да. да, да. Я гай, ты зато пережил. Да. Уже почти подготовку к взлету. Это были теоретические занятия. Макс, веди нас. Макс, веди. Давай, рассказывай. Как они даже на папуля да ладина? Так не звездин нормально. Они ставят что-то стартируют под Очень хорошо, что ты его поднял. Максим! Ты помочь мне хочешь? Да, помоги, помоги, Макс! Подержи, подержи, понеси папе! Папа, пап! Да, Стой! Стой! Вот, да, все, молодец, все, молодец сынок! Ну-ка, открываем! Вот. Оп! Так, что вот там у во что его не порвало? Да нет, тут главное чтобы стропы не запутались. Если так хорошо распутали, ну показывай, как ты тут в Т4 запихиваешь полотно. Как? Для начала да. нужно танцы свободные сложить ровно. А вообще сейчас бы идеален был бы кончик. Ты помогаешь? Макс, Макс помогает. Ой. Макс самый нижний стропчик кладет, да? Все, лежит. Просто мне, честно говоря, лень налистывать. А наличие большого автомобиля позволяет забить, не налистывать. Ну и наоборот, хорошо, он распрямится, да. а то он лежал у нас. Ну да, да, разработает вот, это. Вот, и бросить все как есть, приехать домой, зарядить все камеры, которые да. оказались у блогера разряженные. Надеть теплые носки. Да. Ну и подготовить. Ну, видишь, обз... ну, могли спонтанно. Конечно, но сделаем все по Стой, стой, стой, стой, стой. Да. Ох. Больше всех не хотел, чтобы полетели туся. Я понимаю, что она испортила ветер. Вали, все на... Вали все на жену, конечно. А смотри, ветер-то ровнее Нет, вот не, это... не, не, не. нет, нет. <с> и там, между идет. прочим, на стенде еще написано, что при любом западной составляющей северного старта да опасайтесь понимаю. ротора. Ага. Все. Так, про Писюн, я тоже понял, 4. Все. О, есть еще параперниристы. Вот он, может и полетит. Один. Ну, пойдешь снимать, Игорь. Ну, Пойдем. Один. Летит у нас птичка. Красавица. Показывает. Позирует вообще. Ну, зачем она в ротор слетела? У нас посмотрела, что творится. И опять и на ветреную часть прилетела. Ветер косит, друзья. Вот он, колдун. Хорошо видно, что 45 градусов больше даже. И, конечно, это вот... Стало тем фактором, который э, мне не позволяет лететь с пассажиром. То есть я бы с один, может быть, и взлетел бы, но вдвоем нет. А вот зашел пешком пилот, который сейчас собирается взлетать. Пойдем посмотрим, как он стартует. Ну и так, наслаждаемся видами. У нас магазин с пчелами работает до 6, поэтому времени у нас еще полно. А сюда мы приедем завтра. Я вам советую так, что если вдруг я уже этот совет давал, но еще раз, вот вот сейчас тут типичный, типичнейший случай. Я очень хочу лететь. Вот, прям... Сейчас вам себя покажу. Сил нет, как хочу. Прям ух, как хочу. Но, но не лечим все-таки. Умение отказаться от полета ⁇ это <coughs> очень важный фактор. Наверное... Не пришедший ко мне сразу, потому что в свое время я на первом же году полетов сломал позвоночник. Про это есть фильм на канале уже, как это было. Это было как раз от такого нетерпения, от дикого желания летать, и полетов в погоду, когда этого делать нельзя. А сейчас, ну, можно, если бы это... Нам нужно было просто вниз обязательно спуститься, там с кого-то спасать. То есть совершить подвиг можно было. Другой вопрос сейчас. Полет для удовольствия. Никогда не нужно удовольствие портить. Да, ну вот, видите, все равно, вот как оно есть. Вот сколько я стою, я сейчас... Бывает так, мог бы... Знаете, почему мог бы быть вот здесь вот этот ветер? А, бывает вот там вот сходит пузырь теплого воздуха с южного склона, идет подсос сильный в ту сторону. И тогда этот пузырь, подсасывая под себя воздух, меняет метеоветер. Даже если метеоветер северный, он становится западным. Но ветер дует уже ну, минут 10, вообще не меняя никак направления, Так что ну, я вот даже переживаю за этого пилота, но пилот... Опытный, сам пришел, сам принимает решение. Если что, мы его в машину возьмем, свезем вниз, а сейчас мы его подстрахуем, чтобы он взлетал под присмотром. Это тоже нормальная практика. Советов мы его давать не будем, потому что это неправильно. Ну, он опытный, сам решение принимает. Ну, подстраховать подстрахуем. О, это вообще 60 градусов уже. Но тот случай, когда даже вот еще чуть-чуть, я буду пытаться сослаться на свой опыт. Мама, снимайся. А э, жена моя, Туся, тут летала, она, может, стесняется. Стесняется. Э, да, ведет она канал Дом Фровансе прекрасный. Так что, <с <с <с вы понимаете, на моё, да? набрали Дом прованси в поиске. А, вот, она сейчас вам поделится с вами опытом, как здесь летают на этом старте. Ну, вообще, вот расскажет про эту замечательную карту, которую делает местная федерация. Или там, вообще, я обожаю очень французскую федерацию летных лё видов спорта, потому mm. что вот летный старт оборудован стендом, на котором схема, план, план захвата власти. Обозначены все старты, разрешенные три старта. Здесь есть парапланерных, есть два старта, которые и на север, и на юг можно стартовать. Опять-таки рекомендации, при какой ориентации, какие могут быть опасности, что при полете на север самая опасность как раз западной составляющей. Одно время здесь вообще висел запрет на старт на север, потому что очень опасный и сложный, ну, его перенесли просто с того места, там был с отрицательным э, уклоном даже обрыв. склон, обрыв, где некуда было остановиться. Но э, перенесли старты, как бы сейчас уже легче, но зато есть вот э, все, чем, что нужно соблюдать, э, сложности, все посадки обозначены, э, все это в продоговоренности с э, местной администрацией, потому что им они заинтересованы в туристах и дорогу след коммуны, местные коммуны следят за дорогой на старт. Местная федерация оборудует колдунами. Да, и коврики там есть тоже. Вот сейчас коврики, то что вы видели, это тоже все. Вот, есть местный парапланерный клуб, соответственно, с которым можно и в тандем полетать. Да. Вот, парапланерная школа. – Летайте с Да, так что я за информирование, за информирование. И «воль либре», то есть свободный полет. – Свободный полет. ветер у нас, уверенно, Максим страшно доволен. Опасность полетов миновала. – ты. с тобой договорился, что он смирился. – Ты смирился уже? – договорился, что я сегодня, наверное, буду летать. Ага. Вот, но мне сказали, что сегодня была только теория, то есть одевались, раздевались, вот, и осваивали. Э и наземная подготовка, наземная, наземная, подготов... подготовка. Вот, наземная подготовка. Ну, пошли, посмотрим, как наш Орел стартанет. Ох, батарейки там полно. Ух ты ж, ё, он уже стартует. Сейчас мы опоздаем, друзья, на весь старт. Ну, задуло-то. Вы помните, как я там дым поднимал? Сейчас не дуло, Вообще не дуло. Сейчас, сейчас уже, сейчас уже по ветру можно будет задуматься, а нужно ли лететь. Вот, видите, крыло развернулось. Вот он, ну, не 45. Нормально. Оп, чуть довернул и пошел. Ну, красавчик. да. Ну, пока, вы, видите, вот крыло летит, чуть довернуто на ветер. При такой силе ветра уже можно было бы парить. Но парить просто не получится из-за того, что... Вот, видите, его просто просаживает вниз. Mm -hmm. А дует сейчас, уверенных, ну, 4 метра дует. Mm -hmm. Ветер сейчас подравнялся, чуть-чуть. Вот сейчас, ну, градусов, наверное, 40. Вот так вот дует. Вот. И все, и он дальше полетел в посадке. Mm -hmm. Да. Все это мы можем тоже сделать, но... Но как бы вот я вот не уверен, то есть вот этот порыв пришедший сейчас, да, сейчас вот как раз порыв, может поток какой сошел, подровнял ветерочек, но не, не, да, неприятненько. А почему вот как бы здесь я опасаюсь именно за наш старт, потому что очень короткая дистанция до обрыва, а вот там где кустики, там отвесная вертикальная стенка. Не знаю, может, с какого-нибудь видео вам ставлю спрай, планерный пролет, как мы гоняем по этой стенке. Но вот нельзя. То есть это без... Стар должен быть один и все. Вот. И одно дело пилот один. Там можно как-то там одно поделать, другое там переступить, еще чего-то. И у него, как, в конце концов, стропы, короче. И другое дело мы пой, пой, пой. с доктором зло. Да? Да. Вы <связь> <связь> да. полетим завтра да. Да, Безопасность превыше всего да. Вот видно, что ветер реально косой Его просто потихонечку сдувает Он отошел от склона, чтобы не попасть в ротор какой-нибудь Дальше есть э, такие выходы, как бы ребра И при боковом ветре каждое ребро генерирует вот такой шнур роторный Который, ну завихрение, которое вот этим динамическим потоком Который даже при э, вот этом 45-градусном боковом ветре есть Все равно поднимает наверх Восходящая составляющая присутствует, и вот где-то здесь могут быть такие неприятнейшие завихрения. Получить такое и вот на обрывистую стенку хряпу сделать точно не нужно. Фух, я даже не знаю, чем я больше рад, Тему тому, что, ну видите, да, про деформация какая. То есть я радуюсь тому, что мы не полетели, потому что удалось заснять про это поучительную историю. Друзья, мы не полились летать на шабр с Сашей. Я монтировал ролик, с утра монтировал. И помним, что не, не хватает кадров. Вот этот старт, с которого мы не стартовали северный. Видите, такой пятачок зелененький. И вот виден, какой там страшный обрыв дальше. С него можно бах-ба-бах. Вот. Вам не, не виден уклон на самом деле. Потому что уклон там достаточно жесткий. Отсюда смотрится так. Смешарики. Ну, на самом деле там угу го го то есть вот зелененький пятачок, еще ничего, а после него достаточно приличный уклон, и видите, дальше бам и такое обрывище. Ну понятно, что для него еще катиться нужно долго, еще может быть деревья остановят, но... А вот старт, с которым мы стартовали на следующий день. Весьма такой позитивный, зелененький, красивенький, совсем другое дело. Хе -хе. Класс. А, и сейчас я хочу вам снизу показать профиль этой горы, пролететь вдоль нее, а, чтобы вам было понятно, что такое страшные ротора и как они могут покусать парапланилиста. А, мы сейчас вытащим наше изобретение для планера. Никто с таким еще не летает, мы первый, Валанчик. А, мы его тестировали на 200 км в час, выдерживает. Сейчас я покажу вам классический приход на эту гору ниже рельефа и сделаем красивый проход вдоль горы с выпущенным валаном. Сейчас, друзья, камера показывает на нашу, сторону нашего аэродрома, то место, откуда мы прилетели. И обычно наш классический заход э, выглядит так. Мы там набираем высоту над нашими горками впереди, вот гора Сен-Жени сразу после озера, и потом с высоты 1000 где-то 500-1700 метров двигаемся в сторону Шабры. Задача прийти туда не ниже 1100 метров, 1100 метров считается критической высотой, с которой уже не выпарить Ну и выйти я сейчас выпустил воздушные тормоза, я выполняю разворот Так, чтобы так прийти покрасивее горя Шабар с валанчиком и вам показать ее Это видео будет вставлено парапланерное, ну, чтоб страшнее было Так, 1300, ну, наверное, и хватит Оп! Повторю, что критическая высота 1100. Я до нее не спуск, опускался. Мы сейчас обладаем запасом по скорости. Поэтому можем спокойно. Вот вы видите сейчас прямо перед собой как раз взлетную вот эту площадочку. Это одна из э, дельтапланерная, а следующая уже непосредственно парапланерная. И вот я делаю вам проход вдоль этих вот скал. Вы можете представить, каково здесь на параплане когда ты можешь получить черте от вихрей а что создает вихрь видите впереди уступ а ребро такое на склоне вот это ребро замечательно при косом ветре генерирует витривой шнур который способен навредить параплану и этот вихревой шнур как раз подтягивает ветром то есть восходящий поток который присутствует даже при косом ветре он благополучно э, способен затащить этот шнур наверх и тогда ой ой ой как страшно может быть парапланилисту ну и смотрите мы сейчас повыше поднимемся Оп. да ветерочка то стихает саша 19 км в час но друзья мы вовремя съемочку вам сделаем потому что э, дальше нам нужно будет уже домой а то ветер скроется Ветер стихнет, муравейник закроется. Самое главное, сейчас валанчиком этим не зацепиться. Я не знаю, насколько он летает за нами низко. Ну, давай пройдемся на высокой скорости. Я думаю, так будет красивее. 200 км в час. Валан нас сопровождает... И вы еще можете лицезреть красивые скалы. Не знаю, что из этого видео получится. Я сконцентрировал на все сто потому что мне реально так близко к рельефу летать страшно. Тем более с развивающимся валанчиком. Но и меня вытягивает восходящим потоком достаточно энергично вверх. Сейчас мы пролетим над стартом, с которого мы не взлетели. Вот, смотрите. Обрывистый склон. Прям иду над склоном. 200. Выше не могу, очень высокая скорость. Ну смотрите, я сброшу скорость и вы увидите, сколько же энергии запас... запасает планер в скорости. Вот мы сейчас на 120 сделали разворотик и вы видите, мы уже над склоном. Насколько выше склона. Хорошо, я сейчас выпущу воздушные тормоза, сделаю круг, чтобы опуститься опять, на, пока камера снимает, на уровень стартов. Вот зелененький, куда крыло сейчас показывает, это парапланерный старт, а вот дальше дельтапланерный старт. Сейчас я вдоль них пройдусь. Вот первый старт дельтапланерный. И вот второй старт парапланерный. Антенны всякие. Оп, подальше от них. И вот так по обрывчику летим. Снимаем контент-огонь. Там какой-то велосипедист ехал. Шура, интересно, получится что-нибудь, а? Как тебе такая, такой пролетик? Мне Представляешь, кажется, сейчас раз... Раз и зацепились камерой. Слушай, ну держит, смотри, 180 км в час. Вообще никаких вопросов. Энергичный разворот. Класс! А вот, кстати, этот верхний старт зелененький, да, он уже хорошо виден был. Интересно, петлю сделает эта камера с нами. Ну, на петле 220. Нет, ну петля будет перебором. За, за петлю нас точно выгонят из, из планиристов, Саш. Максим Игорьевич, ты в курсе, что тебе дядя Вова Еворский и дядя Леша Раков подвесочку презентовали от SkyCountry? Да, в курсе, ты уже знаешь, что теперь полечишь с папой? Да. Вот, э, спасибо фирме Sky Country за наше потенциальное счастливое будущее. Мы ее еще не получили, но уже очень ждем. Ждешь, Макс, подарок? Да. Да. Ой. Какой потолок? Подвесную систему, в которой ты летать будешь я свидетель, что случилось. Очень часто стимулом к полету может быть 100 евро Ну допустим, берете вы там за полет 100 евро И думаете, вот я сейчас не слечу, и что делать, и так обидно и так далее И пытаетесь всеми силами души выжить этот полет Но на самом деле это очень нехорошая практика Потому что это риск В данном случае риск не только для вас, как для пилота, но и риск еще для пассажира вот мы в ответе за тех кого тотаем. И катать будем идеально. Летайте с профессионалами, да? Ну, как ты скажешь, ты же на планере, на самолете, вот сейчас параплан потрогал. Какие ощущения от параплана? Очень хорошие. Первый раз вы видишь? Да, да, очень. Первый раз, да. То есть вот так вблизи. Ты не летал, но визуально... Никогда не летал, видел только, как это говорит, по телевизору. Живую, вот только руками потрогал, подвесной системе постоял. Вот, и надеюсь, что в следующих сериях продолжение. Но я уже готов. Да, отлично. А мы погнали за пчелами. На сестерон. На сестерон. Мама, правда, только что сказала за бухлом, но это вырезано. Хотя Пи никто не отменял. Здравствуйте еще раз, уважаемые любители ледных видов спорта. Мы продолжаем. А, доктор зло одевачки, а готов к полетам теперь второй раз вчера мы как вы помните вот там старт северный мы не смогли взлететь потому что был северный ветер обрыв косой кривой и так далее и вообще этот старт не люблю теперь посмотрите максиму достался какой шикарный старт искусственная травка ветер идеальный в лицо и главное тепло в чем преимущество старта на юг, потому что тебе в лицо светит солнце, чем преимущество южного склона, он прогрет солнцем, только что пытался летать дельтапланерист Летает дельтапланирист, дельта эх, Максим, тебе повезло, тиродактиль летает, но пока мы тут готовились к съемке, он уже улетел вниз, смотрите как выглядит это, он уже где-то далеко-далеко внизу, но ему не хватает немножко ветра, чтобы парить, не факт, что хватит нам, но по крайней мере шанс есть. Вот это класс, еще успели мы. Ну, вот зачем приезжали, да? Да, засняли контент-огонь. И мы пребываем в хорошем настроении. В хорошем? Отлично. Конь-огонь. Конечно. Мы еще одели приличную обувь, потому что вчера была неприличная. И наш параплан, видите, отлично переночевал в машине. Было лень его собирать. Ну, а что? Он лежит, его меньше шевелишь, дольше живет. Мы начинаем одеваться, так как уже стрелянный воробей все знает. На тебе подвеску сам одевай. Я, естественно, проконтролирую. Камера... Что? Нижняя камера пишет. Нижняя камера пишет? Да? Все отлично. Всем привет. Да, так, Туся, подержи. Ой, а у нас вулкан. Так, Где стоп, вулкан? Стоп, стоп, стоп, стоп. Дым, дым. дым, О! Вообще. Горит лес, слушай. Это лес горит, пожар. Или пожар, пожар, точно пожар. Во, сейчас, сейчас все разведаем. Макс, ты тоже? Ты тоже готов? На той стороне, на другой стороне долины. Я уже привычными движениями уже застегиваю подвеску. Свою любимую. Так, втягиваю пузо. Надо худеть. Это. Мечта моя. Ой. Так, какой куда идет? А, да я, слушай, я, пошу, я пошутил насчет того, я что не, ты, ты сам с пристегнешься. самолетом это, я еще слушай, умею. Это, это была да. шутка. Да. И пассажиры не пристегиваются. Этому уделяется много внимания. Я примерно... Сначала пристегиваем ножные, угу. самый важный. Да, что, это пункт центр да. А уже во вторую очередь грудной, потому что он не позволит... Как ты помнишь, да, если нужны Буду висеть на пюсюне, я на помню. На пюсюне, да. да, будешь висеть. Но на песюне не придется, потому что я тебя все застегнул. Застегну. А съел вот здесь вот нормально? Нет. Ну угу. это все Как раз. Так, все, писюнки. Сюда красота. На месте. Не, не, вот. Надо здесь сейчас. Сейчас все я... возьмем, да. Тебе провернуть, видишь? Угу. Все, я тебе проверил. Красавец. Угу. Отлично. Так, перчатки не забываем. Макся, как тебе снег? А чуть -чуть? Волшебным движением широких, мы достаем из широких закромов Т-4 наш параплан. Эх, пошли летать! летать, летать, летать, летать. Отрегулировал положение тренировка, как оно должно быть, проверил все стропы, параплан лежит идеально, все красиво и замечательно. Так, сейчас я буду цеплять своего глубоко уважаемого Капаила, то пассажира и друга Максима, чтобы он ощутил всю прелесть полета на параплане. Крайне важно, друзья, прицепиться, потом еще раз проверить все карабины, которые... Вас держат, потому что у меня был незабываемый случай. Видите, карабин мой. Вот прям такой карабин, только другой, стальной. Расстег... А, вот он, вот такой вот у меня расстегнулся. И встал, а... на, встал в расстегнутом положении. Да, получилось как? Что когда мы долго купались в снег, по снегу, раз на седьмой вот эта муфта нажалась вниз. Я даже ее здесь нажать не могу. Вот она прожалась вниз. И повернулась. Хорошо, что... А, на снегу, а... наверное, он забился, Да, то есть вот она так нажалась вниз, провернулась. И э, а застряла в вот в таком положении, вот, не застегнутом. Я даже не знаю, как этот карабин заставить сделать, может, этот сделает. О, да, вот как-то так получилось, вот. Прямо да. демонстрирую, как это получилось. И потом у меня, ну, только не свободный конец соскочил, а я соскочил вот так. В какой-то момент это все повисло, я повис на вот так вот, наверное, сейчас. Потому что я даже не знаю, как я повис, я вот так, наверное, как-то летел. И потом только у склона было так чпок. И я отцепляюсь от половины крыла и вешу на одной половине. То есть у меня было ощущение, что я нагоняет, упал вниз. Да, у тебя хорошая история перед взлетом. Да. Ощущение было, что я падаю, просто падаю, что-то случилось. Хорошо, что я отцепился так, отцепилась как раз вот эта сторона, что А мы летели вдоль склона, что нас отвернуло от склона, я откомпенсировал клеванто это вращение, повис и начал думать, что делать дальше. Полетел в долину. Пробовал управлять, было очень тяжело. Решил попробовать усесться, передал управление ученику. Силу сесться, надеть карабин так и не получилось. В итоге мой ученик рулил до высоты 100 метров, где сделал ошибку, перепутал право слева сорвал параплан, ну нет, до, до 200 метров. Сорвал параплан, мы ушли сначала в асимметричный срыв потока, потом он отпустил. Получился клевок, переход в глубокую спираль. Я понял, что уже сделать ничего не успею, кинул запасной парашют. И вот, парашют. вот он, запасной парашют у нас. Есть, есть. Да, парашют. и вот бросок запасного парашюта был сложен тем, что у меня тяжелая модель стояла. То есть Сейчас у меня облегченный запасной парашют. Ну, он прикрепкий, но из очень дорогих материалов. И его легко, легко кидать. А там такой мешок был большой, но я понимал, что от броска зависит моя жизнь. Я его кинул так, что вывихнул руку. Парашют удачно открылся, мы упали в лес, сплошной лес с 30-метровыми елками. И было, самое интересное, что было место, где одной елки не было, то есть одно там убило молнии или что-то в этом роде, то есть просто елки не было. Мы в это место упали, параплан пропадал мимо, все получилось идеально. И... Единственное, одной маленькой стропой зацепился за большую ветку. И я получил травму, потому что я пилил ножом Лазермана. Мне не говорит, давай, значит, я пилил сук, думал, сейчас э, отпилю, и все будет хорошо. А он говорит, ты половину отпилил, давай мы повесим на суку и попрыгаем. И мы попрыгали. Сук отломался, упал, расколол мне шлем, потому что, благо, я шлем не снял. Не снял бы шлем, с вами бы не разговаривал. И я лежу, звезды, думаю, вот это, вот это приземлиться на запасном парашюте и получить травму, ну потенциальную от э, падения, от, сука. Ладно, все живы, да. Вот так мы приземлились на запасном парашюте, да, вот второй пилот, вот запасной парашют, вот основной параш... параплан. В общем, сели чудом, пролетели между елок, все зашибись. Да, а вот Волков, малость охреневший. Да, и здесь не ступала. Нога человека. Из а Веселого там, там была еще медвежья берлога. Интересно. А можно вы перед полетом посмотрите? Да что, на что, на вас? Я тебе хорошо заболтал? Да. Мотивировал? Ужасно. Да. Максим, так, Макс, давай включаем камеру. Вот примерно так. Держи как-нибудь, как получится. А потом мне передашь. Раз, раз, раз пишет? Наверно. Все, красненькая значит красненькая смотри, горит. краткий предполетный инструктаж. Твоя задача бежать так быстро, как только ты можешь. Ты должен от меня убежать. Не бежать в стиле, я подумаю, прежде чем прыгать mm -hmm. в пропасть. А ты должен mm -hmm. меня бояться. Я mm -hmm. самое страшное, что за тобой есть. Поэтому ты должен от меня убежать, когда бежать будем. Mm -hmm. Чем больше ты энергии приложишь в бег, тем лучше. А, и тебе очень важно бежать еще в воздухе, потому что отрыв у нас может быть кратковременным. Потом придется mm -hmm. чуть mm -hmm. добежать. Теперь руки засунь под кромысло, вот Вниз вот так. Все, раз. Ага. И вторую также. А, вторую тебе мешает сейчас веревочка. Так, так ну что, вижу. готов? <coughs> <coughs> <coughs> морально сейчас, настроился? секунду. секунду. Проверяемся, пассажир, карабины. С какой ноги бежать справа? На месте, пристегнут, пристегнут. Пилот, пристегнут, пристегнут. Оп. Хороший инструктор пассажира, мотивирующий, позволяет взлететь быстро. У меня был случай, как-то в Домбая, все окружающие говорили девушке: "Ты должна так бежать, так бежать, что просто даже вообще ужас". И она так побежала, что меня оторвала маленькая девочка раньше времени. То есть я еще хрюкнуть не успел, она уже разогналась. Фух, все ждут ветра. И мы ждем. Идеальных условий для старта. Мне сейчас, в принципе, все устраивает, но хочется чуть больше ветра. Бежим. Оп! Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. старт угу. Спешка, друзья, нужна лишь для рол -ли блок а В планеризме. Ой, в парапланеризме это. Аргумент такой. Конечно, бывает ситуация, когда нужно успеть взлететь быстро. Например, портятся погодные условия по какой-то причине. Или соревнования, или еще что-то. Но порой временами нужно чуть-чуть расслабиться, подождать, подумать о чите всего сущего. Мы же в конце концов для удовольствия летаем. Да, Максим? Да, конечно. Ты уже получаешь удовольствие? Я да, приготовился, да. Ну и второй аргумент – это посмотреть на местных. Они всегда знают лучше. Стартовать раньше них можно, конечно, если я буду точно знать и в себе быть уверен. Они меня выпускают. Они меня выпускают? Да, ну я жду ветра, мне не нравится, как оно. Ну вот метр какой-то жалкий в лицо. Если, конечно, будем очень быстро летать, то взлетим. С другой стороны, если сядем на елке, это будет контент-огонь. Ну, смотрим. Готов? Давай, за ним пойдем. Ставь палку. Сейчас скажу, когда буду. Готов. Давай, давай, давай, Я давай, не, не тупить. Как? Побежали? Я скажу, когда побежали. М -м -м. Побежали! Чисто. Побежали! Хорошо! Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим! Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! быстрее! Отлично, летим! Усаживаюсь поудобнее. Супер. Фух. Гонимся за этим пилотом. Супер. Гегегегей. О! Все замечательно. Мы с Максимом летим. Рядом с, ними, с нами другой пилот. Облизывая, облизывая. А, то, что я управляю одной рукой, это абсолютно нормально, потому что так можно делать. Конечно, часто лучше этого не делать. Влево камеру. Вот так. Слева вот так, да. был виден склон. Я сейчас подлечу к этому пилоту поближе. А, и расскажи, пожалуйста, Максим, свои ощущения. Ну, в двух словах, супер! Это для меня первый раз в жизни, первый полет в жизни на параплане. Э -э я ожидал чего-то страшного. Вот. Но на самом деле все очень-очень динамично, крас интересно. Сейчас, ну что я буду рассказывать? Я лечу! Я лечу! Мне хорошо. Мне хорошо. Не портите да. мне настроение, да? Да, можно, я, как, я люблю радоваться жизни молча Вот Хорошо, сейчас я радуюсь давай жизни Давай тогда камеру блогеру Держи Раз Друзья, вот наши коллеги летят Облизывают склон Да, но я не хочу туда близко к склону лететь Потому что есть вот небольшая, но турбулентность Наша задача не полететь, а доставить э, максимум максимальное удовольствие А что может быть максимальным удовольствием, как неглубокая спираль? Поэтому а -а -а. я еще спиральку скручу, <как> да это будет чуть-чуть, не перебиваю. Оп, и на самом деле, несмотря на то, что, оп, компенсация, не, не на то, что сейчас у нас, э... какое сегодня число? Слушай, я не а, знаю, старый Новый год! Старый новый год. С Новым годом! С Новым годом! Да, несмотря на то, что старый Новый год немножко придерживает. Держи, теперь камера опять твоя. Так, ну что, смотри. По управлению я тебе рассказывать не буду в следующий раз. Да. Вот. Э -э вот наша посадочная площадка внизу. Замечательная. Ну, мы на нее да, сегодня садимся. Да, я смотрю на колдун, проверяю, что все в порядке. Проверяю, все, что замечательно. Я хочу тебе все-таки сделать один виток, потому что да. неизвестно, с кем ты потом полетишь. Чуть да. камеру вертикальный, чтобы вот так, да? она да, да. снимала тебя, а небо. И смотри, один виток. Буквально один. Опа! Перегрузочка. Оп! Оп! Ха-ха! -а -а! такая... Легчайшая глубокая стираль, да. вообще нежнейшая. Супер! Оп! И теперь на склон. Ну где папа? Макс? Там? Другой. Всех Я... Я... угу. мы сейчас за папой поедем вниз. Нам нужно зайти так, чтобы максимально использовать всю эту Так, мы сюда дойдем да, Посадочная А, <laughs> это не наша посадочная Вот же наша а? Это а? промежуточная Ты хотел туда сесть? <laughs> это не сюда <laughs> вот, вот она. Вон та большая Я да. смотрю, еще думаю Друзья, вот представляете Вот волнение и съемочный азарт Дай-ка клеванту Ой, эту штуку Держи я собрался на полсклона садиться. Вот эта площадка, она запасная здесь. Я еще смотрю, думаю, ну что за бред? Какая-то не та. Мы не в той реальности, подумал я. Вот она площадка большая, длинная. Внизу мы на нее будем заходиться. Так что. я еще думаю, почему мы так быстро противляемся? Что случилось? Не так. Надо летать больше. Да, Максим? Да! Держи. Я сюда к тебе за этим и прилетел, чтобы полетать. Так, ну тогда тебе будет побольше еще. Понравилась спираль вообще по ощущениям? Ну, да. Ну. Или не надо больше? Не знаю. Спираль, наверное, я Давай я тебе порулить дам. Отдай О, мне камеру. Давай, дашь давай, порулить. Да, дам, лучше порулить. Так, что делать? Бери строп управления, вот. Вот это. Раз, да. Вот вторую, я тебе потом расскажу, как да. рулить, пока бери строп. Теперь держу. смотри, руки да. вверху. Чтобы вот повернуть параплан, да, тебе нужно потянуть за, допустим, ну давай за левую стропу управления. Вот вниз, так. а правую полностью вверх. Ага, вот так. Видишь, он О, поворачивает. понял, понял, конечно, Хорошо, понял. Хорошо. Да. А теперь опять руки обе вверх, он летит по прямой. А теперь правую вниз, плавно, вот плавно только. Плавно. И добавляй. И вес справа уже перекидывай. Видишь, у параплана а, да. появляется крен, и он достаточно весело поворачивает. Ну, Возвращаем. тебе понятно как? Да, да. Возвращаем, да Попробуй сам чуть-чуть теперь вот, Давай так Потихонечку Только потих... ага, резких движений не цели, надо да. Глубоко слишком клеванту не надо Потому что Дальше ты помнишь, да? Срыв потока да, бывает да. Нежными движениями управляем Давай я попробую плавно-плавно Давай И вот твоя цель вот туда на площадку целится все-таки Нам же нужно как-то долететь Так. До посадочной площадки Еще правую клеванточку подтягивай Друзья, я не, не рекомендую таким образом передавать управление пилоту, потому что вы понимаете, что инструктор сейчас вообще не управляет. Я, правда, брошу камеру вниз, если что, и схвачусь. Так, и такой опыт был. Право-плавно Оттуда продолжай. заходим, да? Оттуда. Право-плавно да, продолжай вот разворот. Да да да, вот так, да, да. да, да, да. Но дать парулить можно. В этом случае вы держите руки вот, вот так вот рядышком. четвертый uh, разворот у нас там. По прямой теперь. И мы будем да. уже готовиться к посадке. Отпускай ага. управление. Я взял управление. Давай камеру. Берешь камеру. Где она? Видишь, у нас да. такой скоротечный полет, поэтому Слушай. приходится слишком много всего и быстро. Смотри, сейчас мы с тобой приходим на посадочной площадке, я колдун посмотрел, ветер вдоль площадки, все хорошо. Да. Сейчас мы подходим к елочкам и будем выполнять восьмерку, не долетая площадки, чтобы зайти на площадку с максимальной возможностью лететь в ее центр. Потому что если мы сейчас над ней окажемся, то мы не сможем маневрировать. Ага, понял. Но с другой стороны, над елками низко слишком нельзя. Ага. Сейчас я просто хочу тебе чуть-чуть, как это, показать, как классно над... Ой, как классно над елочками летается. Но это, чтобы все-таки на елочке а, да, не да, сесть. Да, да. Вот, я мы понял. выходим в зону, где даже если нас просадят, ничего страшного, но не очень да. ровная поверхность. И вот мы оказываемся максимально близко к краю площадки. И спокойненько вот, задача на... в районе дороги это самое приземлиться. Сейчас выравнивание. Оп! И вот смотри, на самый край поля. Оп, оп, оп, чуть-чуть. Ровного. Бля, тихо. Ну, это нормально. Ать. То, что ты видишь, у тебя нету еще. Ай! Вставай! Не У тебя есть нет еще инстинкта, как с троллейбуса. Прыгаешь или с автобуса с открытой дверью, бежать со скоростью приближающейся земли. Но в целом нормально. То есть все в порядке. На колени, да, встал. Подожди. Давай я пристегну сначала клеванты, а потом буду у тебя интервью брать. В целом было просто супер. Просто супер. Ну что, Максим, с первым полетом, да. как тебе? Отлично, отлично. Я освоил третий тип воздушных, воздушных судов, да. Да, назовем так. Это параплан. Начал я с самолета. Потом, благодаря Игорю, я немножко освоил планер. Неделю ну, недельку полетали, мы полетали, да, да замечательно. Вот. Самолетом я курс обучения закончил, лицензию получил. С планером все в процессе. Параплан сегодня был... Как там первый И, Инициирован. Инициирован. Да, да. Вчера Укушен. была теоретическая подготовка. Здесь же награда. Важная. И потом да, внизу да. дома очень важная подготовка. Да, сегодня Щ... был первый практически в Вот наши коллеги летят. Коллеги, давайте заснимем, как коллеги приземляются. Тоже аккуратненько идут, но с большим запасом, чем я на перелет. Ну, на краешек поля, чтобы не мешать друг дружке. Красивенько пухликовое, да. Отлично. Вот как должна выглядеть посадка, а не как мы с тобой, бах, бах бах Ну ладно, ладно, нормально. Смотрим, вот следующий. Оп, красивенько заходит. У него стоит приборчик, слышно? Оп. Все, ну отлично, слушай, но ну, мы с тобой тоже, ты, мы же не упали, ты просто чуть споткнулся и все. Ну, мало того, что меня первый раз посадили с собой, пристегнули, спустили. Я, в общем-то, понял какую-то часть из управления. Он у меня да, постоянно, друзья, спрашивал, как параплан управляется, за счет чего? Я говорю, две клеванты, две стропы управления. Не, ну я попробовал здесь, зашел пару виражей, сделал поворотов, разворотов, как правильно говорят. в целом классно. Ну вот такой чудесный день. 13 января. Завтра Новый год. Как сегодня? Ну, да. С Новым да, годом, да. со старым Новым годом. Всегда Сегодня день-то подвиг. И я хочу сказать, что очень грамотным решением было то, что мы все-таки в первый день отказались, от, вчера вчера отказались от полета, потому что сегодня условия намного лучше, все намного, во-первых, красивее, во-вторых, тепло, вот мы сейчас приземлились. Да, а отлично. А ты не забыл? Не, у меня... Кон... Все есть? А, да, конечно. Все, друзья, сейчас мы будем отмечать Новый год. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Всего вам доброго. Пишите, что вам снять. Ну, еще. Это, с Новым годом! Эгэгэй! -э -э! Погода бомба! Ну, контент. контент <с> Я тоже такой. надеюсь. Огонь. Да. Ты счастлив? Я? Да. Отлично.